Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. И сегодня мы будем обсуждать тему увольнений. Увольнений людей за то, что они поддерживают президента Трампа. Вообще, то, что произошло в американском обществе за последнее время, это какое-то... Сказали бы американцы шит-шоу, а я скажу какое-то шапито. Потому что, вы знаете, очень много событий, которые выбиваются за пределы нормальности. Ни один нормальный человек сейчас не скажет, что обстановка в американском обществе здоровая, что первая поправка в Конституцию действует, что ты имеешь право излагать свои мысли. Для меня это очень грустно. Я вообще не... Такой человек, который бы все стал переувеличивать. Вот понимаете, мне иногда пишут, у вас там магазины все ограбили, вам скоро кушать будет нечего. На что я вам хочу сказать, ребята, посмотрите, сколько, какое количество магазинов Таргет по всей Америке. И сколько из них были ограблены погромщиками. То есть нету такой плачевной ситуации с этими погромами, эм, как они рассказывают российские СМИ. Но вместе с тем существуют такие прецеденты, о которых невозможно молчать. Я вам сегодня хочу рассказать историю одного парня, которого зовут коучку Сэра. Я надеюсь, я правильно как-то произнесла его фамилию, потому что фамилия непростая. Вот так вот этот человек выглядит, он работал в американской школе. Он тренировал баскетбольную команду и подавал social studies. Ну так вот, этот молодой человек опубликовал в своем твиттере твит о том, что «Я устал молчать, и Дональд Трамп наш президент». И помимо того, что как все сейчас в Америке закручено, что как только ты высказываешь свое мнение против Black Lives Matter, про, э, за э, Дональда Трампа тебя начинают жрать. Жрать в соцсетях. Но ну, я, как, поскольку веду YouTube-канал и ежедневно получаю порцию говна в комментариях, я уже спокойно к этому отношусь. Я думаю, что те люди, которые публикуют это, понимают, на что они идут. И они понимают, что все это, как он называет, Twitter map, э, или все вот, вот эти вот фейсбучные вот эти вот высказывания, то есть тебя будут потихонечку кусать. Но, вы понимаете, произошло другое дело, дело, которое обнажило приоритеты американцев. То есть вот этого человека, вот... Вот, его уволили из школы за то, что он разместил такой твиттер. Это вообще какая-то ситуация абсурда. Вы себе можете представить, что если бы вы учитель из какой-либо школы написал, я устал молчать, вот вы все нападаете на нашего президента Владимира Владимировича Путина, а я его на самом деле поддерживаю, и он наш президент. И в связи с этим он бы был уволен. У нас какие-то такие стали полярно разные страны, то есть у нас нельзя ничего написать плохого против российского президента, а в Америке нельзя ничего написать хорошего в поддержку американского президента. Вот, понимаете, это две, меда две стороны такой гнилой медали. На самом деле, потому что если человек уволен только за это, ну тогда американская система образования, э, какое-то что-то невообразимо странное предприятие. Вы знаете, что они все работают под юнионами, юнионы это профсоюзы. Э, к нему еще являли претензию, что он ретвитнул э, пост Трампа о том, что школы должны открыться осенью. И вы знаете, подавляющее большинство родителей, во всяком случае тех, с которыми я общаюсь, они настороженно относятся, они переживают за детей, но все говорят, что школы однозначно должны быть открыты. Несмотря ни на какую эпидемиологическую обстановку. И вдруг в Штатах, в которых губернаторы, такие, как десантис во Флориде, сказали, что да, школы мы откроем и ваши дети будут в них ходить. Просто обвалились коронавирусом. Ну вот Техас, Флорида это штаты, в котором безумное количество кейсов, которые прибавляются ежедневно. Просто безумное количество кейсов, которые прибавляются ежедневно. И, и профсоюз Учителей во Флориде теперь будет судиться со штатом Флорида, потому что они должны открыться, понимаете? Они выходят на те же протесты. Вообще, протесты это, конечно, в Америке что-то с чем-то. Протестуют все против всех и против всего. Вот учителя выходят на протесты и пишут, что я не могу учить детей из могилы, ля-ля-то поля, это вот невозможно. Как так? Вы подвергаете нашу жизнь угрозе. И теперь они вспомнили, что, оказывается, есть такая поправка в Конституцию, что образование должно быть безопасным для учеников. И на основании этого они их судят. Я, вы знаете, когда смотрю на Россию и смотрю, как поддерживают Галунова, Сафронова, как сейчас просто хабаровчане грудью стоят за фургалом, я хочу им выразить еще раз свое уважение, еще раз, и сказать, что, ребята, есть в Америке такое уважение, «America is a land of free», Америка – это страна свободных людей. Так вот, Дальний Восток, вы – земля свободных людей. Я смотрю, как все-всех поддерживают. И несмотря на то, что законодательства России меняется, что вводятся безумные штрафы, что э, человека просто могут привлечь уже к уголовной ответственности фактически за какие-то слова, я, честно говоря, испытываю гордость. Но когда я вижу, что человека уволили за твит, я устал молчать, Дональд Трамп, наш президент. И ни один учитель, и профсоюз, ни один профсоюз не встал на его защиту. Ребята, ребята, это уже не Land of Free. Это просто, просто, просто общество слабых Боящихся потерять работу людей. Причем я вам могу честно сказать, потерять работу в России и остаться без копейки денег, это не потерять работу в Америке. И сесть на всякие субсидии, фудстэмпы, cash assistance и так далее и тому подобное. То есть здесь ты в любом случае очень сильно защищен в материальном плане. То есть ты не мрешь с голода на улице как это возможно с тобой случиться в России, если у тебя нет денег, потому что поддержки от государства нет. И то они боятся, они все боятся идти против профсоюзов. Вообще профсоюзы в Америке такое условное добро, непонятно кому что несущее. Я работала под одним профсоюзом, кроме того, что я платила, по-моему, 13 долларов в неделю на все вот, профсоюзные сборы, я не получила и не ощутила никаких бенефитов в связи с тем, что мое предприятие работало под профсоюзом. Поэтому, ну, это отдельная тема разговора. Сегодня мы говорим конкретно об этом парне. А, и я вам хочу сказать, что как Америка перешла вот этот рубеж, адекватности и нормальности непонятно очень многие аналитики русские особенно политологи говорят о том что вы знаете это уже агония демократической партии потому что мало того что фактически победа у Трампа уже в кармане и об этом говорят как минимум 45% опросов, когда черное население говорит, что они поддерживают его политику. А это беспрецедентные цифры на сегодня. И возможно это уже агония, но понимаете, как это сказать, лес рубят, щепки летят. Я абсолютно согласна, вот он давал интервью Fox News, вот сейчас у меня на экране просто это интервью выведено, в котором он сказал, говорит, что «я понимаю, что мне будет очень сложно найти работу, а это действительно так, если тебя откуда-то в Америке уволили, особенно из образования». Ой, Найти работу, ой, как непросто, потому что будут проверять бэкграунд-чеки, в общем, будут проверять всю его подноготную, тем более он стал очень публичным лицом. Американцы очень не любят с чем-то проблемным связываться и очень часто отодвигают вот эту проблему на второй план. Да, мы лучше возьмем кого-то менее квалифицированного, но с которым у нас не будут проблем, потому что все это money, money, money, материальная сторона в Америке очень много значит. Я очень бы хотела, чтобы вот этот вот Кусера, коуч, кусера я, по-моему, правильно произношу его фамилию, чтобы он э, обратился в суд, чтобы нашлись юристы, которые э, ему бы помогли. И а, которые бы отсудили большое количество денег у этой школы, которая фактически забрала учителя его право высказывать его мнение. Я уже говорила и не раз, я абсолютно против любой агитации за Трампа, против Трампа в любых учебных заведениях. Но вместе с тем я категорически против того, что человека могут уволить за то, что он... А, соглашается с политикой Трампа в отношении открытия школ осенью и э, пишет, что Дональд Трамп наш президент. И последнее, что я вам хочу сказать, ребята, когда он сделал вот такую дописку, I'm tired to be silent, я устал молчать, в Америке появилось такое понятие, как молчаливая, silent majority, э, молчаливое или молчащее большинство. Это люди, которые поддерживают политику Трампа и поддерживают этого президента, но не могут высказать свое мнение, потому что их может постигнуть судьба вот этого учителя. Так вот, ребята, иммигранты, которые приезжают сюда, вы знаете, я сама вообще нахожусь в диком шоке от того, что здесь происходит. Честно, у меня, я никогда не думала, что такое вообще может происходить в, в этой стране. Но! Я знаю, как с этим бороться, я знаю, кто э, здесь свободен и кто здесь имеет право говорить то, что он думает. Это entrepreneurs, э, э, как сказать, это люди, у которых свой собственный бизнес. У Есенина было там стихотворение, если вы когда-то читали, все от там, сантехника, неважно, да, кучера, бизнесмен, бизнесмен, бизнесмен. Вы когда спросите, там, женщина убирает дома, вы у нее спросите, чем она занимается, она скажет, у меня свой бизнес, она убирает дома, у нас бы сказали, фу, уборщица, а у них это вызывает чувство гордости, потому что, пускай у нее нет ни одного наемного сотрудника, но у нее открыта фирма, и она, как сабконтрактор, занимается уборкой домов. Так вот, ребята, это идеальная пока страна для открытия бизнеса. И вот это открытие бизнеса позволит вам не быть silent majority, позволит вам не зависеть от корпоративных правил, от политики э, компаний. Так вот, если вы пойдете по пути более сложному, такому, как открытие своего собственного бизнеса, вы в Америке на сегодня пока будете свободны. Это то, что я наблюдаю. Это вот люди, которые сейчас Говорят, высказывают свою точку зрения, это все люди, которые владеют своим собственным бизнесом. И неважно, будете вы сантехником э, краны менять, или будете вы обладать хай-тек, IT какой-нибудь компанией, у вас будет право высказывать свою точку зрения, несмотря ни на какие политические курсы, обстоятельства и обстановку в стране у вас будет такая возможность. А это дорого стоит. Это все, что я хотела вам на сегодня рассказать, потому что эта тема меня действительно волнует. Я понимаю, что не происходит массовых увольнений или чего-то такого глобально страшного, но даже один прецедент должен быть освещен и о нем нужно знать, потому что сегодня один, завтра два, послезавтра десять, а Через месяц просто будет повальное увольнение людей, которые идут против системы и которые позволяют себе высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения. И если вам, ребята, интересно то, о чем я вам рассказываю, обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и обязательно выскажите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно. Вы знаете, я черпаю большое количество информации именно из комментариев. И еще раз хочу выразить свою поддержку Хабаровску. Ребята, спасибо вам за то, что вы сохранили свое достоинство. Спасибо за то, что вы сохранили свой дух свободы. Сегодня вы Land of Free. Сегодня вы э, стали каким-то символом борьбы за свой выбор и за свои права. Спасибо вам.